Начинаем! Всех приветствую! Астрологический прогноз на... 29 и 30 июня мы совмещаем, потому что у нас немножко начинает накшатра не с самого утра идти. И поэтому сегодня сразу о двух Накшатрах говорим, Пунарвасу и Пушья. Переходим в мягкие энергии по Накшатрам. Напоминаю, что мы говорим 15 минут быстро, мощно, круто, самое ценное, важное. Это, кстати, целое искусство. Я очень стараюсь. Поддержите меня, если вам нравится, если вы за мной успеваете. Мы анализируем 4 параметра. О двух параметрах говорим быстро. Это день недели и лунный суд. А, и о двух параметрах говорим глубже. Это накшатра у монастроения дня. Мы ловим эту шахте, проявлено у вас, не проявлено. А, мне, конечно, интересно. Напишите, кстати, Пушья по и Пушья. Если у вас планеты в них, если ладно в них. Но даже если у вас не проявленная эта шакти, вы можете ей воспользоваться. Нужно знать ее, и тогда у вас определенные ваши дела будут круто реализовываться, которые связаны с этой шахте. Шакти, шакти это индивидуальная сила. Пространство в данном случае мы с вами немножечко вдыхаем аромат джетиш, потому что истинные задачи и цели джетиш, конечно же, более глобальные, они связаны с личностным путем человека, его личными периодами и неповторимым гороскопом. А сейчас мы просто говорим об вот такой энергетике дня, как быть ресурсом в течение дня, и это совсем немножечко. Также я хочу отметить, что я говорю о сибирическом зодиаке, это не Раяна, и зодиак этот отражает точно то, что есть на небе. Вот. Сегодня прям не останавливаюсь на этом, идем мы идем сразу быстренько Начинаем. Во-первых, хочу сказать, что сегодня вторник. Вчера, э, вчера подробно говорила, у нас Ардра сегодня. У нас заканчиваются лунные сутки. Прям вот все собралось. У нас сегодня вторник, поэтому прям Шанти день. Острая энергия очень. И такая немножко сложная, переходная. В 16.30 по Москве только начнется Ардра, вот. поэтому с этого момента особенно будьте внимательны, будьте спокойны и в сторис посмотрите, я рассказывала, как защититься от гонданты, вот, какую защиту я вчера и позавчера говорила вам, два да, важных момента. Кто пропустил, ищите, не буду повторяться, просто нет возможности. А третий пункт в сторис посмотрите, потому что сейчас нужно ставить защиту на самом деле, когда вот такое все-все-все на свете совмещается, нужно иметь инструменты защиты же, высшая защита – это знания. Как знания защищают, так ничего вас не защитит на самом деле. Я все больше и больше в этом убеждаюсь. И, конечно, большая, большое благо, хорошая карма – встретить такие знания, которые действительно вы ощутите, что, услышав эти знания, вам хорошо, вам спокойно даже в самые сложные моменты. А всех учеников по реке призываю дойти до третьей ступени. Там есть моя авторская девятиуровневая защита – очень круто сейчас работает. Я, в принципе, ее практикую и ее рекомендую практиковать каждый день, когда вам в любой момент, когда вам страшно, вообще задавать намерение на день, потому что намерение сила слова. Сегодня я об этом, надеюсь, успею сказать. Она связана, кстати, пушья, пушья, защита такая, знаете, благостная в плюс. Вот, очень важно, в общем, до этого уровня дойти, давайте, давайте по теме отвлекаясь, но у нас всего 15 минут, чтобы вам было легко, вы могли настроиться. Значит, быстренько среда и четверг, у нас сегодня вторник, а прогноз на среду и на четверг, сразу на два дня. Быстренько говорю о том, что завтра на рассвете начнется первые лунные сутки начнется новый цикл, Луна начнет расти. Что это означает? Я не останавливаюсь. Это больше нужно для гороскопа человека. А просто в целом поймите, что начинается новый цикл, Луна начинает расти, больше сил будет потихонечку. Сегодня прям пик самый. Вот вчера был Гонданта, Гонданта была в пике, а сегодня, еще ганданта кстати, продолжается, она закончится только 1 июля. ганданта Марса, не Луны, а Марса. Будьте внимательны. Лейтмотив Марса вообще очень долгий да и а, до 10 августа я буду постоянно об этом говорить но глубже конечно только на уроках и никак нам всем сейчас нужно прорабатывать марс то есть наши действия и для этого как раз прогноз тоже очень хорош потому что мы изучаем а, настроение умо настроение энергетику дня для чего для того чтобы эффективно действовать то есть прокачивать свой марс вот, поэтому пусть плоды моего, так сказать, моей работы будут направлены на гармонизацию моего Марса. Я сейчас дала намерение в свою жизнь, и вы также можете задавать намерение каких-то ваших действий. Особенно действий, значит, на, знаете, на пределе. У меня сейчас 500 тысяч отдел сразу, конечно, как всегда идут. У меня тоже предел, я тоже проживаю ганданту. Но так как у меня Марс хозяин 10 в работу, конечно, для меня это эффективнее всего а, направлять. Чего вам и советую, знать свой Марс, какими домами он управляет, то есть какими сферами жизни. Еще подчеркиваю, что мое отличие всего моего обучения джиотиш и аналитики джиотиш, это то, что планеты не влияют на нас, а отражают то, что у нас происходит в жизни. Такой вектор более ресурсен и на самом деле больше соответствует действительности. Итак, на рассвете завтра в среду начинается новый лунный цикл по Сутком и в четверг будут вторые лунные сутки. Мы с вами распределяем акценты. Первые, ну, первые лунные сутки, они такие немножко слабенькие, но уже легче, чем сегодня, да? потому что сегодня прям без луния, можно сказать. Завтра уже вот начнет луна расти, в четверг будет второй лунные сутки, такие средненькие, нормальненькие. Не буду на этом останавливаться, потому что у нас две Накшатры сегодня. А вторые лунные сутки с 8.30 по Москве начнутся в четверг. Понятно? Среда первые, четверг вторые луны сутки. В среду мы знания набираем, это меркурианская энергия. В четверг мы углубляемся в знания, идем к учителю и более глубоко на это смотрим и более широко. Вот этим отличается меркурианская и юпитерианская энергия. Юпитер, меркурий, среда это что-то легко по верхам, много-много-много собрали. А четверг это все нужно объединить, чтобы это было для чего-то, чтобы это работало, чтобы это не было тысячной книгой в вашей библиотеке, электронной, неважно какой. И Накшатры. Давайте, Накшатры. Пунарвасу. Шакти Пунарвасу. Во-первых, хочу сказать: по Пунарвасу переходная Накшатра. То есть Луна. Мы говорим о Луне ума настроения дня. Луна получается в среду с 19:30 по Москве до этого момента, то есть до завтрашнего дня, то есть сегодня ардер начнется только в 4:30 и до завтрашних 7:30 вечера по Москве, то есть вот эта легкая энергия появится только завтра вечером, вот так можно сказать, 29 июня среда вечер начнется по норвасу и эм это такая легкая приятная энергия, чтобы понорваться, что, что пушь, я запоминайте, легкие классные изобильные очень замечательная Накшатра, и Луна э, перейдет в Рака. Кто, кстати, умеет Джаганат Хахори в астрологической программе смотреть этот переход, вам задание, посмотрите, ученики. Я вот не успела, у меня просто компьютер другой, у меня теперь два компьютера, один с астрологической программой, а другой без нее. И который, без, э, который с ней, он мне всегда в другом месте далеко, я не успеваю иногда это даже посмотреть, поэтому... Сделаем из этого домашнее задание, ученики, посмотрите, вы все должны это знать, как быстро найти переход а, Луны из знака в знак, из созвездия в созвездие, и напишите мне в комментариях, когда Луна перейдет в Рак. Ну, это будет вот в среду, в четверг, а, вернее, ну да, в среду, в четверг. Так, Шакти Пунарвасу. Способность достигать изобилия и устойчивости в ней. изобилия вот, вот прям пунарвасу, пуши, они прям рядышком идут, их нужно запоминать. В эти дни очень круто что-то, ну хватать вот эту вот пространственную энергию прям за хвостик. И даже если она у вас не проявлено в планетах, реализовывать вот эту шахте, силу индивидуальную способность достигать изобилия. Способность к реализации богатства. Вот такая шахте. И конечно же мы анализируем божество. Или, более верно сказать, «дэвату». А если это перевести, хочу сказать, что все, что мы с вами говорим, это для того, чтобы мы могли в будничном, сегодняшнем дне жить в балансе с природой, с определенными пространственными программами, можно сказать. Вот. И это все о нас. Астрология Джериш — это не о планетах. Это, а, а, это астрологический язык о нас с вами, да? о том, как мы устроены и как устроено пространство. И если мы в этом устройстве найдем гармонию, баланс. Не, не важно, это будет плюсовое минусовой, везде можно найти баланс, вот тогда мы крутые, тогда мы пройдем и ганданты, и Марс с Раху, это только отражение, понимаете, отражение задач, это не то, что на нас влияет, это отражение задач, если вы не знаете эти задачи, ваши проблемы, вы будете без синхронности, вы будете вовлекаться, вы будете, не сумеете растождествиться, понимаете, а сила растождествления, это какая планета, быстренько отвечайте. Надеюсь, я вспомню об этом. Интрига. Сила растождествления. Это какая энергия, сила? Только не пишите одно слово, напишите, чтобы я потом, когда читала, видела. Растождествление это. И я потом прокомментирую. Итак, девата это рычаг управления той силой, которая заложена в той или иной накшатре. Если мы говорим о прогнозе, это день. Если мы говорим о личности человека, это уже это намного больше, это сфера жизни, это а, сама планета, которая символизирует, да, вот, допустим, там, Марс в Пунарвасу, Пунарвасу одно будет символизировать, Луна в Пунарвасу, другое, и так далее. Да? Я на этом не останавливаюсь, это все на обучение, потому что миллионы вас, миллионы вариаций, и все неповторимо. Итак, одите это Девата Пунарвасу, одите с санскрита безгранично, бесконечно, прям прочувствуйте это, какая сила будет в пространстве, и пользуйтесь, чтобы это развернуть в плюс для себя, для близких. Невинность, несвязанность вот такая такой санскрито перевод адите. Это мать суров, то есть вот есть дети, а есть адите. то есть такие две составляющие. Это, кстати, лейтмотив. Мы, походу, про пуши не успеем. Может быть, тогда давайте, наверное, завтра пуши все-таки оставим. Ладно, не успеваю. мне нужно в 15 минут, а видите, как по норвасу идет? А может быть, я даже запишу как-то по-другому. Ладно. Есть во всем, прям в джиотише, во всей жизни, все в двух полюсах. Да? Вот Я об этом много на открытых уроках говорю, особенно последние, наверное, 10 открытых уроков. и всегда упоминаю оси гороскопа, что все вот два полюса. И здесь у нас есть дети, а дити. Дити – это конечность, символ. Понимаете, нужно глубже понимать санскрит и джиотиш. Конечность, гибель и так далее не в супер плохом смысле, а в том, что вот есть, вот, есть как бы минус и есть как бы плюс. Это все э, балансирует. Да? И вот есть дети э, есть, а дети, дети мать Асуров, э, адите это мать Суров, э, демонов, богов, но это глубже надо понимать, не буквально. И вот Адити Пунарваса, да, то есть это все светлое, это, кстати, такая некая фишка, чтобы гармонизировать сложный Марс, который сейчас идет, Марс Раху, который сейчас только начался, я все никак не успеваю нормально поговорить про Марс Раху, но всему свое время, значит, какой-то день я проговорю, не пропускайте эфиры, обязательно все слушайте, очень концентрировано я даю информацию, и над ней нужно размышлять, немножко хорошо себе записывать, конечно, Адити обычно просят, просят о защите и тема защиты, это лид-мотив сейчас очень важный. Все любят ставить защиту, какие-то береги и так далее. Всегда помните, что ваша мысль, ваше слово, это самое мощное на самом деле, самый мощный инструмент. Вот в эту сторону я всегда всех развиваю, во всех моих трех школах. В силу намерения, в силу слова, в силу, которая внутри вас. И вот одите и шагте по нарвасу, нужно вот брать и вот как в сторону защиты направлять эту энергию защиты. Ее просят как мать, ее просят как вот эту вот определенную энергию, да. Ее просят о богатстве, просят про благополучные роды. Вот символ матери нужно держать в голове. И почему? Потому что сейчас как раз Луна потихонечку перейдет в созвездие Рака. Это конец, это четвертая комнатка по Нарвасу, можно сказать, четвертая пада. И вот там все, Луна вошла в созвездие Рака и начинается вот эта вот материнская энергия очень мощная, очень яркая ярко проявлено. А что такое материнская энергия? Защита, питание, благословение, вера и умение прощать. Я, кстати, на днях прям вот очень сильно над этим размышляю. И хочу прям э, все-таки, да, про понарвасу и закончим. Сегодня не будем Пушки, завтра расскажем. А про сам, чем исцеляет женщина, я вот прям с вчерашнего дня так вот в этом нахожусь. Чем защищает женщина, исцеляет свою семью? В умение простить, быстро простить, в умение переключиться, в умение вот эта вот материнская на самом деле энергия, вот э, это э, женщинам больше дано, потому что у них всегда образ ребенка, да, и через этот опыт, когда особенная женщина уже родит, и через этот опыт женщина начинает помогать, а как возможно вообще простить, быстро простить, отпустить и этим исцелить отношения, семью, человека и так далее. Себя прежде всего, себя, потому что тот, кто не умеет прощать, кто не умеет быстро прощать, он себя нагружает конфликтами и болеет рано или поздно целым букетом. Так вот, одите, я, я думаю, вы все это ощутили. Напишите обязательно, будем потихонечку заканчивать. Сегодня мы поговорили о переходных энергиях, завтра я буду говорить тогда о Пуше и Ошлеше сразу. Вот. Мы не будем останавливаться на лунных днях завтра, потому что они сейчас такие идут ну, простые, спокойные. Поэтому все на сегодня. Завтра будет Пушья и Ошлеша. Хорошо, приходите, поддерживайте, пожалуйста, меня, пишите комментарии я очень жду. Я хочу, чтобы это увидело большее количество людей. С вас вот этот энергообмен. Сразу, когда видите этот пост, напишите что-нибудь, вопрос какой-то или слово благодарности. Если вам было полезно, да, поделитесь. Зовите всех на эти утренние шахте эфиры, вот. А если вы новичок, то пишите мне лично, хочу разбор, я вам дам много пользы, как введение, это абсолютно безоплатно, ни к чему не обязывает, но вы как бы познакомитесь со мной поближе. На сегодня все, всем хорошего дня и ставьте защиту, изучайте защиту, сейчас это очень актуально. Все, всем пока, до завтра.